Дорогие друзья, здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня у нас эксклюзив. У нас в гостях наша прекрасная Гергиева Лариса Абессаловна, народный артист России, Республики Украина, а также обеих частей Осети, также художественный руководитель Северо-Остинского театра оперы и балета, и также Академию молодых певцов Маринского театра. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вам благодарны, что вы нашли чуть-чуть времени чтобы пообщаться с нами. Как самочувствие? Спасибо. Все хорошо. немного волнуюсь. Скоро спектакль. Кстати, о спектакле. Сегодня будет э, примерный показ на сцене Сочинского так называемого зимнего театра. Э, как все подготовлено, как все проходит. Ну, все обещает быть успешным. И я надеюсь. И жители города Сочи, также многочисленные гости его и те, кто специально приехал посмотреть наш спектакль, будут приятно удивлены, потому что эту возможность имеют не все. Спектакль Агриппина, Генделя, он нигде никогда не ставился, не идет. И вот только наш лодекавказский зритель год назад смог увидеть премьеру. Затем в Москве мы показали на в рамках «Маски» «Маски угу. плюс», и вот теперь в «Сочи». И в первую очередь, как приняли во Владикавказе, тем более зритель-то не особо искушенный за последние годы, ибо пока он стал театром оперы и балета, до этого не ставили столь, я не помню, по крайней мере, за все свои годы, там ставили тем более барочные произведения. Верно. Театр во который я уже возглавляю как художественный руководитель более 8 лет. Он имел в прошлом очень большие успехи, и на сцене его пели замечательные вокалисты. Целая пляда в одно время украшала этот театр. К сожалению, многие ушли, кто-то уехал. Театр переживал трудные времена, но вот с моим приходом он стал театром оперы и балета. И сейчас у нас в репертуаре, пожалуй, только одна, стал театром оперным. А вот в репертуаре только одна билета «Летучая мышь». Но обычно и почти все оперные театры имеют в своем репертуаре. эту величайшую билет. В так, да, да, и с удовольствием поют ее. А так у нас репертуар исключительно оперный. Я этим горжусь и... Горжусь тем, что на сцене Владикавказской оперы большим удовольствием поют молодые солисты-малинки. Это уже стало просто такой неотъемлемой частью театра. И вот сегодня в Агриппине как бы соединилось три театра. Молодые малинцы, владикавказские певцы-солисты нашей оперы и замечательные актеры Русского драматического театра имени Бахтанга. Но они поющие, но не оперно-поющие. Они не будут петь, они будут разыгрывать драматическое действие. Uh -huh. И в главной роли Агри Пины великолепная актриса, скажем так, Примадонна этого театра Наталья Серегина. И спектакль надо, конечно, видеть, о нем очень трудно говорить, потому что он очень необычный. И в нем сочетается и оперное пение, и хореографические номера. Это тоже представители нашего балета Владикавказского и вот актера драматического театра. И, и все идет как бы так эпизодами, соединяется в одно такое большое целое, перечудливо переплетаясь. И скажу так, что вот произведение Генделя, которым очень редко сейчас обращаются упертые театры в нашей стране. И скажем так оправдано, потому что оперы, большие по масштабу, иногда могут показаться по неискушенному зрителю длинными, большими, слишком масштабными. И очень непросто слушать оперу, и это не только арии какие-то или ансамбли вокальные, но это еще и музыкальные речитативы. Мы же постарались вот, об этом, подумав об этом, придумать свою такую версию. Оперы Генделя и музыкальные речитативы заменились просто драматическим действием. Вот. Ну и очень необычен он и по оформлению, и по форме своей. Мне кажется, получился интересным, и э, тот интерес, который испытывает к нему молодежь, э, вот это меня очень радует. И... Я думаю о том, что, наверное, такие произведения, написанные 200-300 лет назад, надо очень внимательно продумывать, как их делать. Режиссер у нас молодой, талантливый, Софья Сираканин, uh -huh. из Петербурга. Она дирижёр очень молодой, это главный дирижер нашего театра Евгений Кирилла. Вот. Ну и я, в общем, вот, к этой работе была приобщена, и очень много там как бы вот с моей подачи, по моей идее. И, собственно, эта идея вот, заменить музыкальные идтитиативы на сценическое действие, это тоже моя идея. И все как-то так сложилось удачно. И спектакль получился действительно интересный. Я вот этой постановкой просто горжусь, потому что он очень современно смотрится. Динамичный довольно. Динамично, довольно красивый спектакль. И, конечно же, вот, очень я порадовалась за то, что для наших молодых вокалистов и Владикавказской оперы, и Маринского театра есть возможность прикоснуться к этому стилю, к стилю гендеря. И вообще, порочный репетарь, он очень труден, конечно же, по стилю своему, но, конечно же, к нему нужно прикасаться, потому что музыка просто звучит. Я знаю, что вы проводите много фестивалей, конкурсов для молодых, для детей по выявлению талантов. В каком состоянии вы застали театр, в каком состоянии сейчас и к чему стремитесь в будущем? Наверное, нужно сказать, самое главное, это то, что я безумно люблю этот театр. Я проработала в нем свои молодые годы, тогда театр вот теперь на обстоянии ты это видишь и понимаешь, переживал э, пару расцвета. И, конечно же, э, то, что ты в свои самые такие лучшие молодые годы э, впервые познакомился с оперным жанром, э, с такими операми, как Кармен, как Мадам и как Бояться, как Отель. Классика. Классика такая. Да, пока никогда я еще не не выезжала, когда только об этих произведениях читала или слушала пластинки. Вот Это, конечно же, наложило отпечаток на всю мою дальнейшую тоже жизнь. Когда я уже поехала работать и приглашена была в более такие крупные театры, скажем, как Пермский Академический театр Нечаковского. Я помню свое состояние такого безграничного удивления, восхищения когда я начала работать в театре, где шел весь Чайковский. Это был единственный театр в мире, где шли все балеты и все оперы Чайковского. Где шли оперы Прокофьева, где ну, буквально вся вот русская и западная классика, ты мог увидеть это, я по-моему, это было где-то порядка 50 названий, и я застала театр тогда, в то время, это был 87 год, когда люди ночью, Страшные морозы стояли около театра до часа, до двух ночи и на ладушке записывали номера, потом ждали раннего утра, чтобы бегали куда-то погреться, чтобы э, вот по этому номеру купить себе билетик, скажем, на балетный спектакль, это был знаменитый пермский балет, когда театр просто гремел Ну а вот в Осетии в то же самое время, вот конец 80-х, была очень э, вот, в культуре, скажем, я знаю очень неприятная полоса, потому что и культурой управляли люди, и в обкоме тогда сидели товарищи, которые просто по сути своей, по уровню своей культуры внутренней не могли даже понимать, насколько важно иметь республики, музыкальный, оперный театр, насколько важно поддерживать кадры, потому что в одночасье все разбежались. В одночасье театр рухнул, потом влачил, конечно, какое-то существование. Кстати, надо быть все равно очень благодарными тогдашним руководителям театра Юрию Николаевичу Лекову, Павлу mm -hmm. Францевичу Паносяну за то, что, как сказал однажды, со сцены нашего театра мой брат, спасибо. Всем за то, что театр не закрылся и не превратился в какой-нибудь магазин, Поэтому вот в этом отношении кошелька надо быть благодарным. Да. Вот. Ну а когда я пришла, театр был в полной разрухи, ничего не шло абсолютно. Я не боюсь этого сказать. Театр сдавали на какие-то аренду, на поминки помещения, да, какие-то вообще вещи которые не очень. Ну, да, я помню, там с, с тыльной стороны проходили такие мероприятия. Да, да, да. Сзади. Да. Спасибо коллективу. Замечательный коллектив. У меня команда. Мы засучив. Есть команда. команда. Да, да. Есть. Команда мы взялись за работу. И вот в общей сложности за эти годы порядка 45 названий мы сделали. Это в то время, когда практически театр на постановке не субсидируется. И, конечно, большая проблема в том, что средства приходится добывать мне самой. Вот. Я, тем не менее, очень большие такие надежды возлагаю на сегодняшнее время, когда я вижу конкретное желание помочь театру, видя его успехи, видя его динамику, видя то, что сейчас происходит на этой сцене, видя то, что театр играет, может быть, основополагающую роль, скажем, в культурном имидже республики. Вот я имею в виду и фестивали многочисленные, разные. Это не только фестиваль костяк Ларисы Георгиевны, фестиваль очень значительный и по своему масштабу он сейчас является одним из самых важных в стране, больших, он идет 40 дней по протяженности довольно большое да. время, почти каждый день на сцене что-то проходит, это различные жанры, виды искусства, это и джаз, это и драма, это и инструментальная музыка, и камерно-вокальная, это и хоровая музыка звучит, и балет, и вот те имена, которые, например, украсили восьмой фестиваль, вот только что прошедший, Такие, как Николай Скоридзе, как Мария Гулигина, как Сергей Роглубин и многие-многие выдающиеся, хотя очень молодые исполнители. Это и Сергей Безруков с театром «Табакерка». Это и те, вот молодые для меня это особенно вот, радостно и хорошо, когда я вижу, что к нам в Аплодий Кавказ приезжают выдающиеся, очень молодые, пусть еще, но уже хорошо известные исполнители, которых знают. И очень ценят во всем мире это лауреаты последних самых престижных международных конкурсов. И я здесь должна, конечно, назвать имя, скажем, Лукас Генюшес, пианист такой. Он просто потряс Владикавказ. Ален Притчин, скрипач, тоже выступавший вместе с ним, приехавший в в Владикавказ. Публика воспринимала выступление вот этих Молодых музыкантов просто как-то невероятно. Мне кажется, они уехали просто ошарашенные. И мы с ними говорим о том, что они будут снова приезжать, участвовать у нас. И, конечно, вот такие примеры говорят о чем? Выдающиеся мастера, великие артисты, как Мария Гулигина, ее сольный концерт, мне кажется, просто на многие-многие будут оставиться в памяти у наших. Владикавказских миломанов, это оперная дива всех времен и народов, выдающаяся певица, и, наверное, мало кто мог предположить, что она кажется в Она дала особый концерт и потом выступала в гала-концерте. И я думаю, что ей, в свою очередь, очень понравился нашим зрителям и тот прием, который был ей оказан. И она говорила о том, что с удовольствием приедет. Они, конечно, приезжают благодаря вашему авторитету и авторитету вашего, вашего брата. Иначе, наверное, на Габа их никогда не было. Знаете, в не, ну, конечно, наверное, очень можно себе польстить и сказать, да, вот я со всеми этими музыкантами знакома, или они бы обо мне слышали, знают, и поэтому приезжают. Да я бы так при этом заметила, что наш зритель сейчас, вот, который знакомится со всеми этими великими угу. именами, когда они приезжают, показывает высочайший класс, уровень зрительского такого приема и отношения к тому, что делают эти артисты на сцене. Ведь как только вот уровень приезжающего артиста немножечко может быть ниже, прием соответствующий, вот, уже разбираются люди. На фестиваль ходят семьи. Уже первые дни фестиваля билеты раскупаются. О чем это говорит? Это говорит о том, что для людей это стало признаком хорошего тона Приходить в театр хорошо выглядеть при этом, общаться. И ведь во время фестиваля очень многие люди вот просто почти каждый день встречаются. Я случайно так подошла к кассе и застала такой разговор. Очень пожилая женщина, очень интеллигентной такой наружности, таким очень интеллигентным, мягким голосом спрашивала кассира театра, скажите, посоветуйте, я не могу взять билеты на все мероприятия. Вот немного ограничена в возможностях финансовых, но посоветуйте мне, я бы хотела, вот у меня вот такая сумма, насколько я смогу в концерт спектаклей попасть и какие билеты мне предложить. И кассир с ней работал, объяснял, вот я вам советую пойти на это, на это, на это. Но меня такие вещи очень радуют, и особенно когда я вижу в театре молодые лица, молодые лица, потому что все, что мы делаем, все, что делает наш коллектив, это все для. Самое главное для молодежи, для тех, кто потом приведет своих детей и внуков. Кстати, о этих, об этих людях. Я сам часто ходил, в начале нулевых 20-х годов. Ну, к примеру, возьмем на Евгения Негина, ходил, когда был примерный показ. Полупустой, к сожалению, был зал, старые театралы. Они там, все сидят, естественно. Так, в основном были бабулечки. Но очень было мало студентов или вообще молодых людей, кого это интересовало. И меня это очень радует, раз все меняется в лучшую сторону. И, кстати, вопрос о кадрах. Балетная труппа, она возникла сравнительно недавно, то есть была, но со временем она отошла, где и кто подготавливает сейчас, ибо у нас на Кавказе все-таки популярны народные танцы, где-то местами может быть бальные, но мало акцента было на классический, на академический танец все таки как с ну, этим? Ну, балет и этот жанр балетный, и развитие балета, все эти вопросы, это, кажется, самые <как> любые. К сожалению, мы не особенно что делаем для того, чтобы у нас появились молодые люди, занимающиеся профессиональным балетом. Да, кто-то уезжает и почти каждый год кто-то куда-то поступает, но, видимо, те совсем невысокие зарплаты, отсутствие жилья делают, делают невозможным приезд этих ребят после учебы. Мало кто возвращается, очень мало. Или же вот такие случаи, когда человек приезжает, начинает искать какие-то параллельные, может быть, для себя... Им это уже отвлекает. Да. И профессии, и уже не занимаются этим жаром. И очень много случаев, когда ребятам действительно удобнее пойти в самый народного танца. Mm -hmm. вот. И я очень горю, переживаю, но как могу, стараюсь делать все, что в моих силах, для того, чтобы как-то помочь этим молодым людям. И могу сказать так, что вот у нас в, нашем, в нашей балетной группе есть молодые люди, такие как Рустам Кубаев, кстати, недавно стал заслуженным артистом, в очень молодые годы, что весьма не характерно тоже для нашей действительности. Молодые балерины Дана Залеева и Тамара Засохова. Я очень стараюсь их поддерживать, я стараюсь, чтобы из них воспитать ведущих, Скажем так, специалистов своего жанра. Стараюсь как могу прибавлять им зарплаты. Но все это носит, конечно, пока не тот характер. Ведь чтобы удержать их здесь, чтобы как бы заинтересовать их, нужно еще, еще много усилий. Вокруг них, конечно, есть и наши старожилы. И весьма профессиональные люди, такие как Рита Джикаева. Mm -hmm. Рита Джикаева это вообще наш ветеран, замечательная балерина, ученица Вагановской академии. И вот она, вы знаете, просто неувидая на тюрьму, чтобы она еще, желаю, много лет прославала. Но самое удивительное, то, что вот Дана Залеева, она ведущая сейчас балерина у нас, это ее дочь. А вот сын ее, Давид Залеев. Это просто наш не только, скажем, замечательный земляк, но это выдающийся профессионал, который уже завоевал несколько гран-при, в том числе на конкурсе международного Григоровича. А вот буквально летом сейчас стал победителем конкурса в Москве, международный конкурс артистов балета. И этот конкурс один из самых престижных очень тепло к нему относится Илья Григорович. Григорович. Вот. Он несколько лет был солистом Казанского театра. Мы с ним познакомились, когда он еще не был, вот таким лауреатом. И он, по моему приглашению, приехал и станцевал у нас. Этот номер, который он показывал на концерте, назывался "Демон". Современного композитора. Я вообще пришла в такое восхищение. Он выступал рядом с артистами Мариинского театра, Большого театра. Просто выдающиеся данные, просто потрясающий профессионал, совсем-совсем молодой. Кстати, немалозначимый малуса, который называется детский. Да, вот этот детский конкурс, он будет в ноябре, он уже будет в третий раз происходить. В таких специальностях, как фортепиано, народные инструменты, Вокал, инструмент вокал, Вокал вызывает вообще какой-то всеобщий бум. Вот. Это хореография, это изобразительное искусство. И вот к нам едут молодые, э, так сказать, юные, скажем так, таланты, ребята из соседних республик, со всего э, севера Кавказа, Кавказа да, Южная Осетия. И вот на прошлом конкурсе маленький пианист такой э, из э, Калмыкии, меня просто удивил своим серьезнейшим отношением своими способностями. А уже за плечами, ему 6-7 лет, а уже за плечами гран-при в Париже у него У нас во сети немножечко звезды так расположились, что он ни гран-при не получил, потому что очень серьезная конкуренция была. Да, но мальчик так волновался, так старался и пообещал приехать снова. И вот замечательно это... С большой охотой из Дагестана едут ребята и показывают такой очень интересный уровень, вот, увлеченность какую-то особенную. У нас, конечно, пианисты. Мне бы очень хотелось, чтобы вот к этому конкурсу было больше внимания, потому что то, что сейчас происходит с нашими детками, вот, то, как мы поддерживаем, и развиваем их способности. Это наше будущее. Через некоторое время, буквально, нам некому будет э -э, поручать, э -э, скажем, э -э, играть на планете, на фото, ударные инструменты. И этих людей, специалистов, которые могут уч учить детей этим специальностям, их просто уже все меньше и меньше. Многие вообще ушли уже. Их нет. Кто будет учить? И мы ничего не делаем. Я уже несколько лет бью тревогу. Бью тревогу, потому что я прекрасно понимаю, что завтра некому будет сидеть в на нашем симфоническом оркестре. Кстати, обыватель думает, что только пианист, скрипач, ну, может, виолончелист, нет. и все на этом оркестр качается. Вот а там же целая целое, целое. Вот эти целое. инструменты, с ними огромная проблема. А вот, скажем, в нашем театре инструменты, им просто 55 лет с основания театра вот до сих пор на этих скрипках, на этих ланчелях, на этих контрабасах вот уже на части разваливаются, 200 раз склеены, уже переклеены, переделаны. Но вот в Кабарде соседней, я знаю, просто в одночасье взяли и купили полный комплект инструментов для сентябрьского оркестра. Не рассказывали так, надеюсь, что это так. А вот у нас почему-то... Вот, такого нет. У нас нет арфы, у нас нет арфиста, у нас очень многого нет. И в училище в колледже искусств и мне Гергиева. Но стоят такие фортепиано, но что-то вот наша семья подарила. И рояль, и несколько инструментов вот, пианино, которые просто я сама угу. купила и э, подарила. То же самое и в театре я сделала. Неужели ну, ли нет вот, как бы, наших таких состоявшихся уже людей земляков, которые могут себе позволить хотя бы по одному пианино взять, скинуться и купить или театру или училищу. Ну, как же вы, вы не представляете, как звучат инструменты и тем не менее, менее эти педагоги наши замечательные. Они учат ребят играть, эти ездят, выигрывают конкурсы, как-то подбивая себе все там руки. Просто какие-то необработанные куски дерева. Вообще ну, на них создать какое-то произведение, сыграть нормально, невозможно. Понимаете? И вот никакой ниоткуда помощи Покупкой. Вы, вы упомянули про Министерство культуры, наших премьер-министров или председателей правительства, точнее. но а как же частные лица, которые могут называть себя астинами, и в то же время не проявлять столько патриотизма, чтобы помочь. Насколько я знаю, Ваш приезд в Сочи организован и при содействии астинской общины Алани в городе Сочи, непосредственно возглавляемый Анатолием Маргиевым. И, наверное, таких людей мало, кто может помочь и как-то... Я думаю, что людей таких очень много. А что им мешает? Просто, вы знаете, так легче жить. Вот, заниматься только своими делами и, в общем-то, гордиться тем, что вот, мы осентины, и у нас было потрясающее прошлое. Вот, скифы, аланы, мы говорим об их подвигах, завоеваниях и так далее. И просто ничего не делать для того, чтобы сегодняшняя Осетия как-то процветала или хотя бы какую-то элементарную помощь, но ну, хотя бы Детям или в сфере культуры, спорта помочь. Сейчас сцена нашего оперного театра, она как бы уже имеет не локальное. Значение. Раз сюда приезжают звезды международной величины выступают, дарят свой талант и хотят приезжать, и об этом пишут и показывают. А сцена соответствует сцена более менее сама. стандартам? Сцена, потому что мы отремонтировали ее пять лет назад и сделали... Но... Технические новиночки туда? Никаких технических новинок. Мы отремонтировали только оркестровую яму, чуть-чуть расширили и саму сцену покрыли. Но у нас ничего нет то, что отвечает современному сегодняшнему техническое оборудование очень плохое. Вот в Остасьевском театре несколько лет назад я знаю, вот Республика сделала все, чтобы было угу. так сказать, сцену. У нас этого нет. Ни звук, ни свет, ничего. Даже пульта нет за Потому что меньше декорации так летают, что... А тем более у нас здесь такие постановки уже с приглашенными людьми международного уровня. Угу. Надо об этом думать. Но пристройка очень нам нужна. Мы очень страдаем из нее. Нам негде красить свои, там, скажем, декорации, писать, нам негде... Нету технической тему. части. Да. И вот надо просто, наверное, вот помогли Остинскому театру, слава Богу, да, он преобразился в лучшую сторону. Теперь вот, наверное, этому театру, потом другому и так далее. А вот я, вы затронули интересную тему о лицах, да, сказав, которые могли бы помочь. Ну, я не знаю, как здесь быть, или по обращаться к каждому, тоже в роли просителя как-то не очень хочется выступать. А напомнить вы, ему напомнить, об этом, а так уже как бы ну, совесть. Надеемся, что наш разговор кто-то услышит тоже. Понимаете, вот кстати Анатолий Дианозович один из тех величайших людей. Вот его и просить не надо. Он, если, он человек, у него большое сердце, он очень обуреваем желанием помогать всему хорошему, красивому. Что происходит или может происходить у него на родине. Да? И вот я сама, познакомившись несколько лет назад с ним, кстати, здесь в Сочи была потрясена, как просто, и скромно он подошел и сказал ко мне, ты хочешь ставить оперы на, на исторический сюжет, я тебе помогу. Не проси ни у кого ничего, я тебе помогу. Там же были люди, это была большая пресс-конференция, которые били себя в грудь и говорили, Лариса, не волнуйся, мы тебе поможем эти оперы, считай, что значит, мы тебе уже значит, помогаем, и ты приступай к постановке, все, ты не одна. Больше я их никогда не видела, не слышала, Вот. а Анатолий Дионозович просто взял и помог. И вот смогли не просто поставить эти три оперы, пригласить настоящих профессионалов, постановщиков, но и пошить очень дорогие костюмы, настоящие костюмы. И тем более вот такое содействие с Маринским театром. Конечно. Это же... Какие расходы тоже. Ну, конечно, вот он, он вообще такой человек. Вот я знаю, вот скажем, у меня там Малышек или там угу. еще другие фестивали. У меня еще есть болот Хабсаева. Я учредила фестиваль. И уже два раза он прошел к столетию нашего величайшего актера. И вот сейчас, в декабре месяце, будет фестиваль Моноспектаклей. Он тоже уникальный моноспектаклей арт соло его название, куда приезжают Интересно. Да, он уже прошел один раз сейчас будет второй, через два, раз в два года он идет, и там представители различных жанров, оперы, балеты, драмы и могут и себя показать и спектакли, которые на них поставлены первый фестиваль очень успешный был. звучит очень по-современному да, да, да, да, да, и все это на сцене нашего оперного театра и Ох. вот такое последний, что бы вы пожелали всему остинскому народу Всем синскому народу я бы, конечно, пожелала мира, процветания, всех жизненных благ, здоровья крепкого и пожелала бы больше любить друг друга. А мы от имени нашего канала вам пожелаем творческих успехов, естественного здоровья и всего-всего только хорошего вам спасибо. и вашему брату спасибо. и всей вашей семье. Огромное вам спасибо, что нашли время.